Всем привет, с вами Тюшка Пэй, и это долгожданное видео с Крекером. Ну что ж, я сегодня буду открывать вот эти вот лифты. И посмотрим, что нам выпадет. А еще вы удивитесь, что мне дал один подписчик. И всех подписчиков, которые дарили мне дорогие подарки, попадут в мой видеоролик. Вывести вот в этот. Ну что ж, поставьте на этом видео лайк, подпишитесь на канал, и поставьте колокольчик. Ну а мы начинаем. С найдёжкой, и со мной сегодня Крэйкер. Всем здорова. Я сегодня буду открывать гифт, гифты, всякие. Вот эти вот три гифта, и новогодний гифт. Интересно, что с этого выйдет. Ну что ж, давайте приступать сразу к делу. Я открываю сразу первый гифт. Подожди. Стой, стой, стой, стой. Мы открываем, да? Я открываю. Стой, не открывай. Я уже один. <смех> три party dog. Кстати, а ты... Кстати, три... Несложно сложно объяснить, но появилось уже три открывания в гифтах. Чем больше, тем больше. А, у меня можно ботин открыть сразу. А, все, я понял. Я, я давай, так, понял. Ну, так, ну что ж, ну, давай, теперь я буду открывать последний новогодний гифт. На раз, два, три. Раз, два. Okay, я буду открывать хайп-гифт, давай. Раз, 3. два, три, давай, открывай. Оп, оп, оп. Партик раундолки. О, да, тебе даки, он уже редкий, даже? Ну. Ну да. А, нет, он. Почти 80%, дальше 15. 45. 738 тысяч выиграл. Так. Неплохо. Да, так неплохо. Пробуем. Вот примерно на магазине. Вдруг... Вот, прям тут. Спрячемся. Спрячемся. Я а, предпочитаю купана. лучше внутри банка. Блин. Что такое? Я предпочитаю лучше внутри блин? банка всё это делать. не очень везет нам на вот на это. Ну не очень везет. Ну, ну, вот это, вас повезло. Давайте последний человек открываем. Последний бокс. Три, два, один. И что-то хорошее дропается. Да блин. Да. <laughs> не повезло. Уже получается... Это у меня уже. Э, Получается что-то. А нет, пятый. Ну а сейчас вы знаете, как мне дали этого пуга. Так, смотрю. Ну, у них. Ну, они для раздачи подаются. <как> так что чуваки подписываемся. Делаю э, стримы. Э, мы делаем стримы. Угадай, вот, что он мне дал. Что? Угадай, что он мне дал. Фу угадай. Думаю. а ты угадай какого хуга? Нет, угадай э -э, черного какого? я забыл но я видел хакерка это ха капец это капец как круто я огромное благодарю своему подписчику те подписчики которые Дали мне дорогие подарки, они попадут ко мне в ролик. Хьюч, <клес> хакер <Huge, shaker cat. клес> Это что ты, Но я хоть себе пополнил индекс. Я хоть себе индекс пополнил. <клес> Блин, ну прикольно. <клес> Это очень прикольно. Кстати, а мне интересно, <клес> ты встречал <клес> партнеров Бигене? А? партнеров Bing Games встречал? Нет. Ну я один раз, несколько раз встречал. И, и один из партнеров был ютубером. И он мне дал бесплатную экс эксклюзивку какую-то. Я не помню. Но бесплатную дал. Мне интересно. Пацан, что он творит? Он мне дал... Два лучших холерок обычно. Серьезно? серьезно. Окей, давайте, давай покажу. Это жесть, что он творит? Это тупо жесть. Да не знаю. Это тупо жесть. В честь 500 подписчиков я, наверное, разыграю одного книжку урока. Или даже на прядки. жесткий прядки. Я, наверное, разыграю одного. Чуваки, ну на этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на его канал и также на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Всем хорошего настроения, всем кукам, удачи! И вот те дорогие подписчики, которые дарили мне дорогие подарки. Вот вам на экране. И конечно же я благодарю тех людей, которые донатили на стримах. Спасибо вам огромное, ребята.